Пятая роль женщины – это любовница. Конечно же, она должна быть, это роль, и женщины с ней обычно хорошо справляются. Но здесь, когда женщина зависает, вот только жена-любовница, жена-любовница, вот в этом состоянии, и у нее не раскрыты остальные роли, она становится невестой, да, а каждый хочет себе весту, которая знает, как это все правильно взаимодействовать в семье. И а, когда только жена и любовница роли играет женщина, то это становится таким узаконенной проституцией, да? то есть это еще не брак или это брак, но еще не семья, да? то есть который гармонично и комфортно всем. Поэтому очень важно, чтобы все пять ролей женщина в себе раскрывала и имела вот это чувство такта, знать в какой момент ей какую роль а, нужно сыграть, в какую роль в себе нужно включить. И какая приведет к более правильному результату, к благостному результату и для нее улучшение кармы, улучшение судьбы и для ее мужа.